Вопрос от Евгения, от Евгения, от Александра из Москвы. Я родился в бедной семье, и всю мою жизнь меня преследует хроническая бедность. Как этого избежать и как с этим бороться? Спасибо. Евгений, вы знаете, ваш вопрос очень злободневный, потому что в бедности сегодня живет подавляющее большинство населения. Я живу в Америке, это считается самая большая страна которая потребляет, по-моему, 40% всех благ, которые есть на земном шаре. И э, мы живем совсем в другой среде, в совсем другом окружении. Скажем, э, по-моему, средний доход в Америке составляет, там, по-моему, что-то около 30 тысяч долларов или 25 тысяч долларов. Нет, наверное, побольше будет на семью. В то время, как, скажем, в СНГ, там, где вы живете, в России, этот доход значительно меньше. И я вот, когда веду свои передачи, и ко мне обращаются люди, то большинство из них хотят получить этот сервис, но и близко не могут себе позволить его, потому что у них зарплаты несравненно низкие с нами. Это зависит от уровня жизни, и Россия, насколько я знаю, по уровню жизни находится на 137 месте, то есть практически в конце. Но есть еще более бедные там страны, которые в Африке. Зимбабве, Гватемала, там, да. да. Есть очень много стран, тысячи, которые живут там, скажем, на, на доллар или меньше чем на доллар в день. Есть статистика ужасающая, которая говорит, что сегодня, в годы, когда вот у нас изобилие, а там несколько тысяч детей каждый день умирает от голода. Поэтому смотрите, почему я об этом сказала статистике. Бедность это некая характеристика нашего времени, потому что мы живем в Кали-Югу, это век невежества, когда люди забыли, кто они и живут в неком забытии. Теперь по делу. Смотрите, деньги это удивительный вопрос. Деньги это энергия. Вам нужно понять, осознать и стать специалистом в этом вопросе. Вы должны понять, что для того, чтобы зарабатывать деньги, вы должны знать законы, по которым деньги циркулируют. То есть деньги это не просто как бы, предмет такой, они есть или нет. Это все равно, как вы бы написали. Вы знаете, Григорий, у меня, я собираю, так сказать, мед, но у меня пчелы последний год или мои вот в этом регионе, дают и очень мало. Что делать? Я бы вам сказал, обратитесь к профессионалу, проанализируйте, бла-бла-бла-бла-бла, и поймите, почему у вас так происходит. То же самое с деньгами. Как правило, в основе лежат скрытые негативные программы из детства. Когда мы проводим семинары по деньгам, то мы вводим людей в некий такой... А, а, медитацию, некий легкий гипноз, и мы просим, чтобы они вспомнили те слова, те программы, которые говорили их родители. И очень часто получается, деньги наживаются спотом, деньги — это зло, иметь много денег — это плохо, богатые — плохие люди, а денег мало, всем не хватает, за деньги надо бороться и так далее, и так далее, и так далее. То есть у среднего человека очень много негативных программ. К сожалению, у нас нет прямого диалога, потому что первый вопрос я вам задал. Какими были ваши родители? По всей видимости, часто бывает, что у детей, у которых бедность, они продолжают хроническую бедность их родителей. И они просто находятся в этой программе. Следующее. Вот предыдущий вопрос как раз касался вот первый вопрос о призвании. Многие люди занимаются не тем делом, и когда вы выполняете, скажем, работу, которую вы не любите, то вы ее выполняете без радости жизненной. Нету энергии, нету любви, нету желания что-то делать, и как результат нету ответного э, посыла. Вы не получаете тех денег, которые нужно. Конкретные советы. Первое: сегодня на вебинарах есть очень много в интернете бесплатных вебинаров, очень хороших, на тему денег. Есть очень много полезных книг, опять, даже в интернете бесплатных. Станьте специалистом, начните читать, начните ходить по вебинарам, поймите, где у вас есть прокол. Второе. Займитесь вопросом своего призвания. Я не знаю, что вы делаете. Может быть, вы без работы, может быть, вы на дотации жены. Я не знаю. Поймите, какие причины. Может быть, у вас есть хроническая депрессия. Я не знаю, слово хроническое обязательно с чем-то связано. Ну и опять, если у вас появится необходимость проконсультироваться со мной, я буду очень рад помочь вам в этом вопросе. В любом случае, э, станьте оптимистом и поймите, что хроническая бедность — это вопрос решаемый. Это все зависит от вас. И вы в этой жизни сможете стать богатым человеком. Вот послушайте опять. Если в слове «работать» есть слово «раб», то в слове богат «богатство» — это как бы «бог» об основе слова «лежит». Это создать божественные отношения с потоком энергии и вашим трудом.